наших, в данном конкретном случае, занимается прототипированием, то есть печать на 3D принтерах, в ДМах, э и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, фрезеровочные станки, в основном это естественно, такие, больше для макетирования и прототипирования, вот, э то есть, соответственно, в основном это мягкие какие-либо заготовки, это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 здесь мы ее, ее ну, общем, скопируем. Вот а -а -а. набор справок элементов, с которым сразу можно работать. Потому что фотография – это пусковское изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем сделать. Хорошо, если у вас будет фотография и модель. Смотрите, вот есть такой же исследуемое с МРТ, которое мягкие ткани отображает.